Здравствуйте! Я хочу познакомить вас с новым видом рекламной продукции. Это самая классная и новая реклама, которую можно придумать. Это автомобильные ароматизаторы с вашим логотипом. В данном случае заказчик является такси-корона. Нанесение двухстороннее полноцветное, диаметр 70 мм. И я сейчас хочу показать, как выглядят тысячи ароматизаторов, запакованных и готовых, что они себя представляют. Обратите внимание. Мы предлагаем довольно широкий спектр ароматов. Это ваниль, кока-кола, черный лед и прочие оригинальные ароматы, которые пользуются максимальным спросом. То есть вы можете выбрать на свой вкус в зависимости от вашей занятости. То есть от того, чем вы занимаетесь. Это очень классная реклама, это новинка. Дело в том, что когда вы дарите заказчику, Свой ароматизатор, он вешает его в своем автомобиле и постоянно вспоминает о вас. На подсознательном уровне фиксируется информация о вашей компании, о том, что вы есть и позитивные положительные эмоции. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего доброго!